Hey, hey, всем привет, ребят! На связи, как обычно, Антон. Я знаю, как вы любите уменьшенные модели машин, детские машины, ну и все в этом роде. Я думаю, вы поняли о чем я. Так вот, сегодня специально для вас я сделал огромную подборку таких тачек, и вы по-настоящему сможете наслаждаться просмотром целых 20 минут. Но ведь правда круто. А также, ребят, обязательно досмотрите этот выпуск до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей. Ну, немного, но все же. Ну а теперь, если вы стоите, присаживайтесь, ставьте лайк этому видео, не забывайте про подписку с колокольчиком, ну а мы начинаем. Да ну нахер, вот сейчас я реально охренел. Просто жесть. Друзья, это просто монстр среди мини-машин. Но среди траков это карлик. Ну у меня просто нет слов. Это мини-трак. Ну как мини, он размером с легковушку. Это настолько круто! Теперь я думаю, что меня нечем удивить. Увы, но про эту красавицу я также не смог найти инфы. Но у нее, как и в настоящем траке, есть цепка и сзади прицеп, бочка, в как и в настоящем траке, идет проводка, ну и куча гидропроводов для тормозов и тому подобное. Здесь также выхлопные трубы идут сзади кабины. Короче говоря, это настоящий трак, только в очень маленьком для траков размере. Один австралиец настолько любит удивлять своих детей, что самостоятельно собрал для них настоящий мини-катер «Льюис». Каждая деталь была по отдельности куплена в магазине и соединена в одно судно. Прототипом послужил Катер Revolution. Свое изобретение любящий отец оснастил алюминиевой рамой с двухтактным двигателем объемом 26 кубов. Катер вмещает в себя одного ребенка и вполне уверенно перемещается по воде, не переворачиваясь от волн. Конечно, разогнаться на нем не получится, да и к тому же это может быть даже опасно. Но вот весело провести время точно. Идея здоровская. Думаю, каждый ребенок мечтал бы о таком транспорте в своей коллекции.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 Что? Да ну нахер! Вот это уже мега тюнинг. Итак, Америкос купил себе простую мини-копию Порше. Но я так понял, он купил не с целью подарить ее ребенку, или даже самому кататься. Он решил сделать из этой машины ракету. Он ее просто полностью разобрал, купил настоящие крутые катки, вынул всю начинку и усталый электромотор, сварил с нуля раму, также достал 400 кубовый мотор от байка и все это установил в эту кроху. Также он добавил несколько элементов дизайна: спойлер, выхлопную. Ну и вот получил. Бешеная тачка, просто нет слов. Вы только представьте, на что способен этот движок в таком легком корпусе. Эта малышка на раз-два станет на задние колеса. Ух, просто нет слов. Все, идем далее.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 Воу, ребятули я нашел настолько крутую тачку что просто нет слов и это mercedes g6 на 6 да она чуметь какая крутая думаю если бы у вас было пару лямов баксов вы бы ее на раз-два купили даже не задумываясь но ее все-таки надо прокачать и опять же ее прокачал такой же кулибин из америки он сразу же установил новые крутые диски ну и конечно же гидравлику как же без нее которая кстати управляется из пульта также была установлена независимая подвеска это все по ходовой. он также поработал над внешним видом этого Зверя. Он установил крутую подсветку синего цвета, а также сделал фары и стопы. Эх, получилась очень крутая тачка!»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 О, а у нас тут еще одна копия Jeep Wrangler. Сейчас Академик, наверное, реально обзавидовался, ибо вот эта копия подготовлена к оффроуду в несколько раз лучше, чем его в Wrangler. Итак, здесь установлен очень крутой свет, автомобиль покрашен в крутую раскраску, установлена очень крутая подсветка от Fox, а про усиленные бампера и кенгурятник промолчу, ибо тогда Академик реально пустит слюнки. Ну ладно, ладно, погнали далее.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 Зеленоглазая такси <клес> сорян да я иногда пою ну просто увидел эту красотку из-за ее крутого зеленого цвета вспомнил про эту песню ну да ладно Итак, это мега крутая копия джипа джемси она сделана в очень крутом зелено-желтом цвете тонировка стекол очень модна, ядовито-желтая на этой пушке установлены очень понтовые диски ну и также здесь кожа рожа и так далее ну а как же без этого Ну а самое главное в багажнике находится аудиоустановка. просто огромная аудиостановка. С машиной также идет микрофон. Микрофон, Карл! Тупо жесть. Ребенок сможет ехать и петь, как в караоке. Отпад. Правда, мне жаль соседей.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 Что? Да ну нафиг. Далее у нас еще один Джеймси Джип, но он... Э -э -э, долбанутый. Этот джипарик тюнинговщик это имел по полной. Итак, он сделан для девочек в черно-розовом цвете. Ну и, конечно, мы начнем с колесиков. Здесь они с очень большими дисками, ну и в розовом цвете. Но у нее нет гидравлики. Америкосы, как так? Как у такой стиляги нет гидры? Косяк! Итак, здесь повсюду розовая подсветка. Но не это главное. Главная изюминка тут – это ее бешеная аудиосистема. Ну и вправду, где только можно было, там втыкнули колонки. Также в этой точиле есть несколько планшетов, с помощью которых можно управлять этой пушкой.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 Авторы следующего транспорта заявили, что осуществление детской мечты во взрослом возрасте очень здорово и является редким явлением. Но вот получить это же в детстве бесценно, поэтому они и решили заняться вот этим проектом. К счастью, у одного из авторов был маленький сын, который подсказывал старшим о правильных решениях. Они выбрали цвет, подобрали правильные на их взгляд части мотоцикла, все это тщательно соединили и получили вот такой вот потрясающий мини-байк.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 Знаете, я обожаю раритетные модели и всегда с радостью спешу показать их вам. И сегодня у меня в выпуск попала очень крутая тачка. Вы только взгляните на эту красавицу. Она выполнена в насыщенно красном оттенке и имеет настоящие элементы потертостей, которые придают ей особого шарма. Этот игрушечный автомобиль собственного производства был выпущен в 1954 году в единичном экземпляре. У него сняты капот и багажник, да и сама машинка не сказать, что может похвастаться своим внутренним обустройством или роскошным салоном – да и ей это в принципе не нужно. С лицевой стороны она имеет номерной знак и надпись «Шевроле». От фар тоже осталось немного, всего одна, и та, которая вряд ли работает. Но удивительно, ездить это чудо еще не разучилось. Эх, побольше бы таких экземпляров. Оу-у, далее у нас Ford Мустанг. О, думаю, все согласятся, что это крутейшая машина для настоящих мужиков. Это вам не БМВ и Мэрины? Да ладно, не обижайтесь, это я в шутку сказал. Сделана машинка в сером цвете с двумя черными спортивными полосками на капоте. Установлены здесь прикольные колеса, где видно просто огромные тормозные диски и суппорта. Кстати, здесь также открывается капот, а под капотом есть муляж двигла. Скажете мелочь, но приятно. Салончик сделан прикольно, чего только стоит коробка передач. И да, здесь также работают фонари и стоп-сигналы. Следующий автомобиль узнают все люди, которые увлекаются достижением максимальной скорости. Речь идет о Hot Роде. Это его кастомная мини-версия, выполненная в сером цвете. Да, ожидать большую скорость здесь не стоит. Но так делать в целом было бы довольно странно, ведь модель очень маленькая и подходит лишь для игры детишек. Двигатель у нее расположен сзади, звук довольно приятный. На дороге такая модель держится неплохо. Что касательно ее салона, руль полностью выполнен в белом цвете, а сиденье в коричневом. Вообще это клевая машинка, которая непременно доставит море положительных эмоций каждому ребенку, кто сядет за ее руль. А если вовсе углубиться в историю хот-рот и открыть для себя новые интересные факты, то прогулка на такой, пусть даже и мини-модели будет доставлять еще больше положительных чувств.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 Не всем же детям спокойно кататься по прямой дорожке. Подумал создатель этого квадроцикла и создал такое вот чудо. Выглядит оно со стороны, конечно, просто завораживающе. Отлично подобранная цветовая гамма, клевые рисунки по всей поверхности, мощный и стильный вид, конфетка одним словом. Звук мотора не отличается от большой настоящей модели, поэтому я думаю, что эта малышка способна на многое. Интересно, он придумал этот квадрик для самого себя или для кого-то другого? Напишите в комментариях, позволили бы вы своему ребенку покататься на нем?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 Парню из ролика, что я вам сейчас покажу, удалось прокачать свой домашний квадроцикл F-150. Как он рассказал в ролике, эта модель принадлежит его младшей сестре, а он решил ее еще немного дополнить. Внешне тачка уже имела агрессивный мощный внешний вид, но также она могла отличаться и своей маневренностью. Этот форт был изготовлен для дрифта, но не выдавал желаемых результатов. И вот после некоторого времени в гараже, тачка выехала новой и обновленной. В ней увеличилась мощность практически вдвое, была установлена система CVT, а также появилась система промежуточного это обеспечило Форду максимальный крутящий момент. Теперь он стал дрифтовать куда круче и приносить еще больше радости младшей сестре парня, отменяя ему огромное уважение и лайк за проделанный труд». О, далее у нас просто монстр какой-то Итак, это реально монстр трак за основу был взят автомобиль джип ранглер кстати очень крутая тачка спросите у академика он вам о ней все расскажет а у нас тут речь идет о монстре Итак, у этого crazy монстра конечно же стоят крутые колеса с поднятой подсветкой несмотря на свой размер тачка очень шустрая. чего только стоит дизайн этой тачилы но вы только гляньте также здесь стоит неплохая подвеска которая даже не чувствует кочек ну ладно погнали дальше а далее идет настоящий монстр для езды по препятствиям с мощностью в стол лошадиных сил. Этот джип оснащен четырьмя огромными колесами, которые только рады встретиться с каким-нибудь резким подъемом. Сам он выполнен в темно-зеленом окрасе, все строго и солидно. Мягкого стильного кресла тут, конечно, не найдется, но вот места даже для взрослого мужчины предостаточно. Имеется удобный руль, а сама машинка довольно прыгучая и легкая. С ней очень круто отправиться куда-нибудь в лес. Ой, мои глаза, а вот здесь уже слишком много тюнинга, не так ли? Кто не узнал этот гелик G55 типа AMG? Ну да, в этом что-то есть, но это губа, просто бешеные диски от какого-то эклипса, еще занижение, выносят мозги. Ну серьезно, хоть это и мини-копия, но здесь уже слишком много колхоза. А в целом это неплохая модель, здесь установлена прикольная аудиосистема, под капотом вся электроника, которая выглядит очень прикольно. А, ребята, здесь есть гидро, вот почему он такой низкий, ну за гидру респект. Пишите в комменты, как вам этот гель.